Здравствуйте, дорогие товарищи. Вы, наверное, слушаете меня откуда-нибудь с Луны. И ездите на Жигулях шестой или даже десятой модели. Хочу поздравить вас с наступающим 2016 годом. Даже не знаю, что вам пожелать. Скорее всего, у вас все есть. И даже рубли никому не нужны. Но у нас есть страницы. смотреть комедии перед Новым Годом. Такие как Ирония Судьбы и Операция И. «Э». Но вы их уже, наверное, не смотрите. Ведь ваше время снимают намного интереснее и смешнее. Мне сегодня приснился сон, что в наступающем... В 2016 году в каждой семье будет по одному телевизору, цветному. По чехословацкому гарнитуру и все живут в Брежневках. И за 1 рубль дают аж 70 долларов. И на каждом автомобиле стоят шины Кама. Вот счастливчики. Надеюсь, так и живете. Желаю в 2016 году реализовать не 14 миллионов шин, а целых 50. И это не мое желание, а лично Рафаил Фатович Бодрагинова. И хочу пожелать вам в следующем году быть такими же, как и я. Суперстар. Да шучу, просто супер. Ладно, еще раз поздравляю, обнимаю и крепко целую!